По итогам прошлого года я рекомендовал брать с собой перчатки, и эта рекомендация остается, но я хотел бы внести поправку. Я говорил, что вот такие перчатки, такие, про такие я знал и купил, а потом мне случайно попались вот такие перчатки. Вот в этом году в этих перчатках было бы плохо. И вот почему. Это хэбэшные перчатки, они бы очень долго сохли у вас, везде было полно грязи, воды, возможно они из-за того, что они плотнее лучше бы защищали руку, но вам бы приходилось бежать в сырых перчатках. Вот эти перчатки защищают руку не хуже, и при этом они быстро сохли. Практически я их не снимал всю дорогу, то есть все делал в них. Очень э, редко, когда мне приходилось снимать, и я не переживал за свои руки, ладони, пальцы. Приходил. Приходилось все время хвататься за деревья, за палки, э, руками падать в грязь, в воду, карабкаться где-то. Короче говоря, я не переживал, я берег свои руки. Я знаю по отзывам и отчетам, что многие брали перчатки с обрезанными пальцами Да, наверное, это неплохой вариант Надо просто понимать, в каких ситуациях вам нужны свободные пальцы Ну, чтобы звонить по телефону, безусловно, нужны Но я это делал э, очень редко, только на пунктах питания А все остальное можно было делать прямо вот в, в этих перчатках У них есть пупырышки, чтобы то, что вы берете в руки, не сходило. Так что рекомендую, вот, вот это я рекомендую на трейлы брать, при их цене 30 рублей, просто вообще шикарно, шикарно. Немногие спортивные перчатки будут обладать такой функциональностью не для бега, а вот для трейла, для таких тяжелых условий, ну и поэтому их можно не жалеть. У нас еще очки. Я купил очки для того, чтобы защищать глаза, более того, я еще купил сетку от комаров. Я купил сетку от комаров, потому что очень неприятно, когда в глаза тебе попадает или в рот на бегу залетает муха. И понимая, что мы очень много времени проведем в лесу, я эту сетку взял с собой. Вот она, куплена в Ашане за 100 рублей, много места не занимает, легкая. Для сравнения, некий аналог в Канте, который я видел, стоит почти тысячу. Я вам рекомендую вот этим запастись, может помочь. Но, к счастью, она не пригодилась, потому что там, где мы бежали, там животные не живут, соответственно, комары... И мухи не летают. Там одни сплошные болота. Выглядит она вот так вот. Вот так вот я выбежал в сетке. И надо сказать, что если вы хотите, чтобы вам в сетке было комфортно, то ее надо не с банданой надевать, а нужно надевать ее с кепкой с козырьком. Тогда а, вот в такой сеточке будет очень комфортно... Ну. Вот если у вас кепка с козырьком, то козырек не дает сетке приставать глазам и к рту, вы комфортно бежите, никакие мухи, комары и прочее вам не мешают. И еще раз подчеркну: основная задача этой сетки была так, чтобы в глаз и в рот ничего не попало. Но если рот еще можно сполоснуть, в прошлом году у меня была такая ситуация, то мне точно так же в прошлом году какая-то мошка чуть не залетела в глаз. И я очень много времени потратил, чтобы ее оттуда как-то вот так вот вытирая там. Рокатовый выковырить Руки потные, лицо потное Там чистой воды нет, потому что только изотоник намешан И это было серьезной проблемой. Но, к счастью, не пригодилось, Такого обилия комаров не было Вот, бежал без, бежал без этой сетки Очки я тоже не взял Вернее, я взял их в Суздаль, но отказался в последний момент Я понял, что если очки надо будет снять мне жалко было, что куда-то их нужно перекладывать, они хрупкие. А Рюзачок, который я брал, оказался слишком плотным. Поэтому бежал без очков, и, слава богу, никто мне ни в глаза не залетел, ни в рот не попал по дороге. Но, правда, было место, я думаю, все его помнят, где была куча слепней, и вот только ты остановился, тебя просто взяли все, и 3-4 слепня покусали. То есть надо было просто идти, не останавливаться, это был шанс остаться непокусанным. Перед забегом и в заброску я положил два баллона. Защиту и прохладу от солнца, чтобы не обгореть, и защиту от комаров. Соответственно, перед стартом побрызгался, положил заброску, и на 71-м километре я еще раз весь себе обрызгал. Может быть, поэтому я особо комаров и не заметил. Но я должен сказать, что надо брать не вот эту баночку, а другую. Это защита от комаров и только от комаров. А вот есть у этой компании красные банки, на них написано, что это еще защита от слепней. Я не знаю, какую они отраву туда добавляют, чтобы слепни на тебя не летели и не липли, но, судя по условиям Суздаля, нужно брать и закупаться красными банками, которые еще защищают от слепней. Слепни кусаются, зараза, ну очень больно, очень больно. Они умудряются сопровождать тебя во время бега. Ты остановился, они налетели. Так что в следующий раз, когда побежите, покупайте красные банки, которые защищают еще и от слепней, а не только от комаров. Вот такие очки я специально купил для этого забега. Купил я их в том числе потому, что... Так, перевернем. Там были два смены фильтра дополнительных. То есть просто фантастический вот такой синий фильтр, с ним продавались очки. Также был белый прозрачный фильтр. Ну и на дистанцию я поставил желтые фильтры. Они повышают контрастность, комфортнее в них бежать. Но еще раз скажу, что от очков я в самый последний момент отказался. Вазелин – наше все. Я использую вазелин вот такой вот от Невской косметики. И, правильно сказать, долго использовал, а с собой – Беру вот такой вазелин, маленькая баночка, очень удобный. Эта баночка у меня осталась с прошлого года, и в этом году Спортмарафон опять раздавал для трейлранеров банки, такие маленькие с вазелином, за что ему огромное спасибо. Еще раз скажу огромное спасибо магазину Спортмарафон, раздавали вот такие баночки вазелина, очень удобно был брать с собой, я долгое время пользовался вазелином, но здесь есть два новых совета, у меня два новых лайфхака, и сейчас я про них расскажу. За про один спасибо Сереже Ставропольцеву, а за второй Игорю Куртепову или Бегоману, которого многие из вас знают. Зачем нужен вазелин, наверное, нет смысла рассказывать. Мажем все, где у нас может быть натирание. Берем с собой, потому что после воды в воде вазелин бывает, смывается, и нужно все это дело восстановить. Все, вазелин убираем в сторону. Вот прикольная штука это от Горния дезодорант, это дезодорант в виде мази, который застывает, образует пленку. И, собственно говоря, на дистанциях до марафонских вы точно так же можете вместо вазелина использовать вот этот дезодорант. Ну, попробуйте его обязательно. Сейчас я покажу, как он там вот так мы нажимаем. Вот он появляется, да. И если его нанести на тело, то образуется такая вот пленка, прямо на пальцах даже чувствуется, что они становятся скользкими. То есть, вот для марафона это шикарная штука, наверное, даже больше не надо. Подмышки, места, где швы, ноги, соски мужчины, да, брони носят, можно помазать дополнительно, и, соответственно, будет у вас и запах приятный, и защита от натирания. А вот для этой гонки, это мне Сергей Ставропольцев порекомендовал, а вот для этой гонки Игорь Куртепов порекомендовал мне полярную мазь с норковым жиром и я ей намазал ноги и собственно говоря я ничего не натер отбил но вроде как мазь от отбивания там ногтей пальцев не спасает от никаких у меня мозолей не было только на подошве а подошву то я практически не натирал В следующий раз нужно это будет сделать сейчас покажу упаковочку от нее вот кому интересно соответственно как это выглядит то есть там внутри, там внутри есть вазелин, но еще куча всяких добавок. И она не только от натирания, а вообще полезная. Может быть, даже надо ей заранее мазаться. Ну и вот, вот так вот покажем, для чего это предназначено. То есть спектр применений гораздо больше, чем у вазелина. Используется на здоровье. Приятная радость, что для тех, кто бежит в Fox, они будут в наборе, так что вы можете э, все попробовать, а зимой... а зимой это будет еще хорошо для того, чтобы работать свое лицо, чтобы оно не обветрилось не замерзло на морозе. В детстве меня мазали гусиным жиром, чтобы щечки не обморозил я носик и прочее. Вместо гусиного жира можно мазаться свиным салом, в принципе, да, то есть жир должен быть здесь тот, который защищает Вазелином это, наверное, очень хорошо Есть крем румяной щечки для зимы Ну и вот теперь мы знаем, что есть вот такая штука, которая тоже нам поможет сберечь свое лицо зимой на Мэтт Фоксе